что, ребята, давай на четвертый Гран-при, Формула-1 на этап Азербайджана. Итак, собственно, в этом видео опять будет два этапа, также будет этап с Испанией. А все почему? Да потому что, походу, инженеры нашли нужную кнопочку, которая включает, наконец-то, наш Вильямс в Китае, как это было, и мы начинаем просто выигрывать. Первая квалификация, спокойно прохожу в первом сегменте. Ну, вылетает он столько Ким Вот, не повезло Фину, поехал он почему-то на суперсофте, но и по итогу получил, что получил. Я же во втором сегменте опять прохожу с спокойно в третий и использую уже суперсофт, чтобы поехать на стратегию в один пит. Но в будущем я, в принципе, понял то, что это можно было спокойно делать и на улице софте, и имеет два пит-стопа. В втором сегменте также у нас отваливается еще Сироткин, к сожалению. Но может быть и к счастью, потому что он поедет на стратегию в один пит. Собственно, весь этап как проходил. У меня просто был очень хороший темп. Как вы видели, в третьем сегменте я привез ближайшему сопернику Хэмилтону вроде почти секунду или секунду времени, что значит, что у меня очень большой темп, и скорее всего я просто оторвусь довольно быстро от основного пилотона, и, соответственно, у меня борьбы никакой не будет. К тому же, я забыл просто сделать повторы, зайти в них и поснимать оттуда хоть что-нибудь, чтобы как-то разнообразить там. По итогу, что получилось, то что нету повторов и все. А от моего лица, что смотреть, только старт до финиш, потому что у меня не было никакой борьбы. Даже после пистопа выезжая, я ни с кем не смог побороться, потому что ну, передо мной все уже уходили наоборот напит, на пит, кто ехали на стратегию в один пистоп. Собственно, стартовая решетка, комментировать тут нечего особо, потому что, ну я говорю, этап довольно быстро вас примлекнет, потому что будет показан старт и финиш. В принципе, больше здесь комментировать нечего. И меня это честно пугает, потому что если это будет продолжаться дальше, то весь сезон просто будет просто может делать одно большое видео там на минут 20-30 и показать вам с, с... где-нибудь а, здесь будет 5 этап. 5 этап, значит, с Монако до вот Абу-Даби. Потому что мы просто будем выигрывать все, похоже. Вот не знаю. Хотя довольно интересно то, что Сироткин не может ехать в том же темпе, что и я, к примеру, то есть тот же болит, но он не может ехать. В том же темпе. Даже вот на второе место он не может спокойно ехать. Не знаю, с чем это связано. Ну, точнее, нет, знаю, потому что все-таки каждый бот в этой игре, то есть каждый гонщик он был запрограммирован по-своему, у каждого есть своя сила, поэтому все все-таки делали типа этаким слабым пилотом, поэтому он не едет даже на быстром болиде. Хотя, быстрым болидом нельзя назвать наш Williams, потому что у нас плохой двигатель, у нас плохое шасси, просто ужасное. Да, у нас офигенная аэродинамика, это единственное, что у нас есть. Но 6 мы работаем, с двигатели работаем, и соответственно уже к середине сезона мы будем наверное, первыми в двигателе, и в шасси мы будем в середине, если не в топе. Потому что мы можем обновлять быстрее болиды, нежели боты. И это очень плохо, как мне кажется, потому что все-таки, если за сезон я могу чуть ли не весь отдел лучше, то боты не могут этого сделать, они могут там, наверное, где-то одну четвертую, одну третью его исследовать и все, и не более. Но может быть это из-за того, что они еще берут скидки. Ну, не знаю. Собственно, я приезжаю первым. Сироткин приезжает вторым, то есть это очень хороший гран-при был для меня и Сироткина, потому что Сироткин приехал вторым, да еще из с 12 места, что очень хорошо. Мы набираем большое количество очков в Кубке конструкторов. Что очень тоже, опять же, хорошо. Ну, и я начинаю отрываться потихоньку уже от Хэмилтона. Ну и третьим у нас приехал Эстабанакон. На, кстати. Форс Индии, который показывают неплохие результаты, так что можно ожидать, что Форс Индия будет бороться тоже за хорошие позиции в этом сезоне. Также нужно напомнить то, что Феррари у нас в начале сезона очень плохо сортовали, потому что они просто, у них выиграли все их улучшения по ДВС в этом сезоне из нового регламента, соответственно, им придется это заново прокачивать. Но тут стоит вопрос, как они быстро это все прокачают. И, в принципе, в Испании уже более-менее это было даже видно. То есть там будут моменты битвы с Сироткиным, с Кими Райконом. Собственно, результаты турнир таблиц. Мы выходим на первое место в Кубке Конструкторов. Форс Индия идет уже на третьем месте. Тоже зарабатывает очень хорошие очки, потому что Мерседес как-то плохо финишировал. Пятый Льюис, восьмой Ботос. Но это на руку нам с Сирокином. Контактов было немало, но нету повторов, потому что я просто банально их не записал. Два сошедших, это Алонсо и Эриксон. В соперничестве я выигрываю Сироткина, но вот с Льюисом у нас ничья. После того, как я провел очень плохое гран-при в Бахрейне занял очень низкое место, соответственно, Льюис смог оторваться от меня. За счет этого. Собираем ресурсы, продолжаем прокачивать болит. также это был четвертый этап, соответственно, у нас новый контракт и по контракту я решаю взять побольше себе очков чтобы можно было больше, быстрее прокачивать болит. и чтобы по времени у нас все улучшения на неделю приходили раньше потому что любое количество улучшений в отделе это по моему мнению для меня бесполезно потому что а, оно полезно только в том случае когда уже болит, прокачивает по максимуму и там из-за новых регламентов вы не успеваете взять все а, модификации и для этого уже это как-то одновременно разработки лучше подходят, когда у вас новый сезон и у вас куча мелких улучшений не взято Вот хотел еще взять быстрый пидстоп, но к сожалению мои ценности настолько хороша еще Ну всему свое время, так сказать поэтому беру второй уровень и спокойно уже контракт был одобрен моей командой, слава богу ну и по поводу улучшений, берем Два мелких улучшения, одно в ДВСе и одно в шасси. Собственно, начинаем шасси мы наконец-то прокачивать износ шин. следовательно, он будет меньше, что позволит нам использовать стратегии в один пистоп уже на большинство этапах. И не надо будет для этого ехать на квалификацию в втором сегменте на другом типе резины, нежели все другие пилоты. Ну и перейдем к самой Испании. Ну и собственно сама Испания. Та же самая ситуация, все очень хорошо было в практике, в квалификации тоже все идеально. Я привожу по полсекунде секунде своим оппонентам. Но это означает то что этап, соответственно, будет таким же, как в Баку. Я просто отъеду от всех своих оппонентов и все. Для меня гонка будет для этого, за, на этом закончена. Даже решаю специально пойти на стратегию в 2-5 стопа, чтобы... Ну, может хоть как-то мне будет борьба тому подобное. может быть я что-то смогу от своего лица показать. Но... Это тоже не поможет. По старту решетки я на первом месте и Сироткин на четвертом, что очень хорошо для меня. Значит, что может быть у него на этом этапе будет темп. Но со спойлерю нет. Темпа у него по итогу просто не было. Не знаю, опять с чем это связано, вот вроде бы уже все делаешь. И снижен вес немножко, машины, И больше лошадей у нас сейчас стало. за счет чего мы на прямых очень быстрее стали еще ехать. Но все равно Сироткин не может пока. И это печально, да. Ну и, собственно, стратегия в -стоп, как я и говорил, м, супер софт софт medium. просто для того, чтобы побольше затратить время на гонку, и, соответственно, может быть у него появилась какая-то борьба. Ну, собственно, ее ждать не стоит. На стартовой решетке, в принципе, получается такой более-менее старт. Хэмилтон почему-то сворачивает вообще влево, хотя он мог мне тут же на старте опередить. Но за счет этого он немного остановил Рикяда, то есть замедлил его, и Сироткин за счет вырывается. Также мне еще пендель дает Льюис, И меня слева справа пытается обойти их на Сироткин, но ни у кого из этого них не получается. И по итогу они начинают уже бороться друг с другом. Поэтому я решил, кстати, тапочку показать от лица Сироткина, но тут тоже я посмотрел, как я и говорил, и ничего интересного не было. Вообще. Ну, точнее, там была небольшая борьба у них. Вот, собственно, как это выглядело с ТВ-камеры. Uh, они слева справа на меня заходили, но по итогу у меня была самая выгодная линия. И они просто предупустили меня. И начали бороться друг с другом, и за счет этого я начал уже сразу отрываться от них. Но, к сожалению, Сироткин отчаянно, конечно, боролся с Хэмилтоном, uh, шли бок о бок почти половину трассы. Но, как, по итогу, Хэмилтон выигрывает эту. Борьбу и занимает свое второе место. Сироткин же потихоньку ехал-ехал за всеми, но за не смог удержаться по-нормальному. Я же, вот единственный момент борьбы моей это уже после первого пистопа, догнал тех, кто едет на Страссике. Ватим пит, опередил ферстапина но зацепил э, Саймса из-за чего меня повело, соответственно, меня Ферстаппин обратно. Но. На обратной прямой я спокойно уже догоняю. Также он ошибается в шпильке, блокирует лево-переднее, и я его опережаю. И, соответственно, впереди идущие меня Хас и Сайенс, он, они просто пошли уже на пидстоп. Перед лица Сироткина. Во-первых, Сироткин заехал свой первый пидстоп и задержал Хэмилтона, Но, к сожалению, Сироткин за... задержал уже Рено, и за счет этого Феттель вышел вперед Сироткина, хотя он заезжал, наоборот, позади. На втором пистопе ситуация по-другому уже шла, уже позади него был Кимми, но за то, что Кимми бокс был чуть ближе, он выезжает раньше и из-за этого за задержал уже Сироткина. Кими не успел оторваться далеко, потому что его задержал Тророса, как мы знаем Тророса довольно-таки такой болит. интересно то, что вроде по характеристикам не очень, но бороться он может почему-то с топовыми болидами, на равных почти. По итогу они ехали бок о бок третий сегмент, из-за чего Серовки смог подобраться поближе к Кими, но Кими прошел уже Туророса. Но Серовкин держался за Кими, получил Дорес и через несколько кругов уже начал атаковать Кими. У него это удачно вышло, на старт-финишной прямой поравнялся и спокойно после первого порта во втором уже в свою пользу опередил Кими. Но не пришлось ему долго радоваться этому, потому что на предпоследнем кругу Кими провел такую же атаку, как Серовкин на него и, соответственно, Вернул себе седьмую позицию. Да, борьба была за седьмую позицию, к сожалению. Но я к концу гонки уже опередил одного гонщика на круг. Также у нас сошел еще Перес. И успел еще опередить Хартли, потому что он притормозил передо мной, наверное, не хотел ехать для... на один лишний круг. Поэтому решил такой, ладно, финиширую в круге, фиг с ним. Ну, в принципе, оно и правильно. Зачем ехать лишний круг, когда можно сразу притормозить? Собственно, победа для меня, конечно, но Сироткин восьмой. И это очень плохо, потому что очки набираются в группе конструкторов так себе. То есть, в основном идут очки от меня. Потому что, если посмотреть, то я уже выиграл четвертую гонку. Да, уже пятый этап идет, а уже четвертая победа. Довольно интересно, конечно. Сезон начинается. Ожидания у меня были, конечно, другие на начало сезона. Потому что я думал, мы с Мерсесом будем так яро бороться за первенство. И по итогу там где-то к середине сезона мы уже начнем конкретно доминировать. Но доминировать мы начали уже в начале сезона. Что очень плохо. Хамилтон у нас приезжает вторым. К его счастью, так сказать. А Ферстаппин приезжает, кстати, третьим. Потому что у него была в Вадим Пит, И также он стартовал с задних рядов аж с 15 места. Что очень хорошо для него. Ботс приехал... На четвертом месте с восьмого. Ну а, все равно у нас провалился. Так сказать, они с уботливым поменялись местами. Ну и что ж, по итогу мы имеем. В, в, зачете, в общем зачете я лидирую с плохим уже отрывом 29 очков. В Кубке конструкторов, да, мы пока сидим на первом месте ровно за счет моих очков. Ну а Вартбулс, Форсинди потихоньку там борются между собой и пытаются занять это третье место. Феррари пока не могут ничего противопоставить, они постепенно набирают обороты, но уже в, на этом этапе они спокойно конкурировали даже с нами. Напрямой. То есть ДВС они явно уже возвращают на тот момент, как у них было в Абудабе том же. Соперничество я выигрываю, и уже в Монако я просто выиграю сразу два соперничества, плюс еще вы... сделаю задачу, соответственно у нас в Монако будет просто куча очков по окончанию этапа. Забираем свои ресурсы, также там немного негативно поотвечал на вопросы Клэр. И, кстати, вообще интервью как-то странно даются. То, что я никак не могу улучшить настроение с отделом 6, потому что просто нет вопросов с этим отделом. Либо есть четыре варианта. Один на двигатель, трое на аэродинамику, третий на износоустойчивость и четвертый это уже просто на репутацию команды. Никак просто не дают они мне взять дополнительное снижение стоимости на 6, к сожалению. Но это, в принципе, не особо сильно важно. В итоге беру две модификации. На этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встречи. Пока-пока.